Еще раз добрый вечер, сейчас правда не время делать 2:48 уроки, время 2.48 э, ночи. ночи, но в данном случае я бы вам хотел рассказать о такой функции в мику мику как интерполяция, кривая интерполяция. Кривая интерполяция это, как бы объяснить, это кривая динамики, динамики перемещения костей, это динамическая, так сказать, Функция, позволяющая регулировать скорость перемещения костей. В данном случае у меня здесь кривая интерполяция, это прямая. У нас тут задана анимация, которая отвечает за перемещение руки. Отвечает за перемещение руки. То есть наша девочка просто поднимает руку. Это не имеет такой вот эстетической направленности, сугубо такая техническая часть. Сейчас нажмем на «Play», посмотрим, как оно без интерполяции. Перемещается равномерно, со скоростью постоянной. То есть, теперь немного снизим. Вот так вот, в результате будет у нас... Оно ускоряться будет очень так. Видите? Оно сначала медленно перемещалось. Оно сначала медленно перемещалось, а затем скорость постепенно начинала нарастаться. Теперь давай теперь сделаем криву вот, вот такой вот. В данном случае рука сначала быстро ускорялась, потом скорость медленно снижалась. То есть кривая интерполяция для поворота это у нас... То есть кривая интерполяция это кривая динамики, динамики движения костей. То есть, насколько быстро и насколько динамично оно будет перемещаться. Советую использовать кривую интерполяцию для создания более таких натуралистичных движений. Иногда, конечно, и, с... и без нее Ее можно обойтись, но все же это функция для тех, кто волнуется за... То, что модели в Miku Мику двигаются как-то равномерно. То есть кривая интерполяция здесь делает движение костей более неравномерным и добавляет хотя бы немножко динамики. Надеюсь, я вам помог. Надеюсь, данное объяснение вам помогло. Так что удачи.